Друзья, всем привет! Сегодня у нас факт по программированию, опять же в хорошем смысле. Сегодня у нас 13 выпуск и давайте посмотрим какие у нас на сегодня вопросы. На мой взгляд они достаточно интересны, особенно 60 вопрос. Ну и чтобы не затягивать время, давайте, давайте запустим процесс. Итак, вопрос номер 57. Обязательно ли надо с монолитного приложения переходить на микросервисную архитектуру? Ну, На мой взгляд, этот вопрос немножечко некорректный. То есть это в любом случае решает не мне, не вам, а наверняка вашему начальству. А с другой стороны, нужно очень тщательно и хорошенечко подумать на... по поводу того, вообще стоит ли игра свеч. На самом деле нужно понимать, что монолит, какой бы он плохой ни был, все равно он легче и проще, в отличие от микросервисной архитектуры. И э, на самом деле я думаю, что решать нужно будет в любом случае очень серьезные вопросы. Э, сложность кодирования сильно-сильно увеличится многократно. Ну, в общем, если вы готовы переходить на микросервис ради микросервисной архитектуры, то, пожалуйста, а так я бы основательно рекомендовал бы переписать правильно монолит. Итак, вопрос следующий, номер 58. Что бы вы порекомендовали сделать, в первую очередь, при переходе от монолиток к микросервисам? Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы настоятельно порекомендовал подумать 7 раз. Или даже больше, прежде чем переходить Но если все-таки вы решили это сделать, то на самом деле нужно правильно разобрать микросервисы по зоне ответственности Если у вас монолитное приложение, вы собираете все в одну кучу И у вас один большой проект, который подключается к базе данных И наверняка он работает как двузвенная архитектура и бизнес-логика лежит в SQL сервере надо очень сильно подумать и разбить на зоны ответственности эти самые микросервисы, потому что по правилам микросервисов каждый микросервис должен иметь свою базу данных, а вот количество запросов между ними для синхронизации, вот это вот нужно подумать основательно. И я вас уверяю, что вы даже после того, как разобьете на зоны и начнете писать свои приложения разбитые на микросервисы, то есть сами микросервисы, вы еще много раз передумаете и перенесете одни э, сущности в другие сервисы и наоборот, чтобы минимизировать количество кросс-запросов. Ну вот этот, наверное, самый главный вариант, что подумать. Ну и, в общем-то, если у вас есть уже какая-то платформа, на которой написан, допустим, Monolith, надо понимать, что если он написан там на Delphi ну или на Дотнете, один вариант, если он там использует другие системы, не mm -hmm. знаю, там, не знаю, PHP, например, да, ну вот, вот здесь вот тоже нужно будет подумать. В принципе, с точки зрения банальной эрудиции, как говорится, микросервисом вообще фиолетово на каком они языке, на какой платформе написаны и собственно говоря все сводится к тому, что у вас кросс-платформы могут быть, используются и разные языки, ну надо понимать, что если у вас две команды, одна допустим пишет на питоне, а другая на .NET, и вам нужно держать две команды, и людьми, то есть увольнять, принимать на работу тоже большое количество вот этих вот. В общем, вот этот зоопарк технологии, когда он разрастется, желательно, ну на мой взгляд, опять же, иметь какую то одно, ну не знаю, мне кажется, одну общую среду разработки, допустим, .Net или там, ну в общем, не знаю, на самом деле, вот такой вот рекомендации. Итак, вопрос номер 59. Что работает быстрее монолит или микросервисы? Ну, в общем, надо сказать, что бытует мнение, что монолит работает быстрее. И когда переходят на микросервисную архитектуру, тогда жертвуют временем отклика для пользователя. Ну, это просто представить, да, когда у вас монолит, у вас, грубо говоря, по клику кнопки идет работа с базой данных, возвращается ответ, генерируется UI, отображается форма, когда работают микросервисы, то между микросервисами зачастую HTTP запросы, возможно даже через Rabbit или через JRPG, что более, собственно говоря, быстрее происходит практически то же самое, но уже между микросервисами, что само по себе ä, требует больше времени. Опять же, надо учитывать тот факт, что когда вы используете Monolith, у вас наверняка система аутентификации это домен, ну или его подобие, а когда у вас работают микросервисы, то это, скорее всего, или bearer, ну хотя, кстати, можно сделать и на доменной архитектуре, то есть на ä, windows ä, аутентификации. Но обычно, если сервис смотрит наружу и к нему ходят пользователи, то используется bearer авторизация. А это значит какой-то сервис авторизации, например, identity сервис. Это значит все сервисы смотрят на него, выдаются токены на нем, валидируются на нем. То есть дополнительное количество запросов растет, время увеличивается. Но я вас уверяю, что существуют такие варианты, когда можно работать, настроить работу микросервисов таким образом, что они будут быстрее чем Monolith. И э, это все объясняется технологиями. Ну, во-первых, кэширование, во-вторых, э, ну, наверное, кэширование самое, конечно, основной но, тем не менее, вот эти вот взаимодействия между микросервисами сейчас выходят на более высокий уровень. Новые протоколы, например, там, gRPC который очень быстро работает с бинарными датами. В общем, есть вариант, что вы настроите микросервисы быстрее, чем монолит Не всегда, не везде, но в некоторых особенно важных операциях может быть даже быть и такое. Давайте к следующему вопросу. Что лучше всего использовать для определения затраченного времени на выполнение метода stopwatch или daytime? На самом деле, это очень интересный вопрос и для меня ответ очевиден. Ничего из того, что перечисленного, лучше всего не использовать. Почему? Потому что в этом очень мало смысла. Грубо говоря, никакого смысла в этом нет. Единственное, что вы сможете посчитать, это время выполнения вашего запроса. То есть от входа в процедуру или в метод э, и до выхода из нее. Но нужно иметь следующую информацию. Смотрите, от запроса до ответа происходит э, вот такое количество операций. Начиная от Exception, Handler, Redirection, Static File. Все вот эти вот процессы, которые работают, ну, на стороне uh, SP.NET приложения. Это Castrel, это MVC, вот этот uh, SP.NET Core, и э, в конечном итоге еще большое количество middle ways, может быть, которые... Ну, валидация, локализация, там их много. И в конце только получается endpoint, когда попадает в конкретный метод конкретного контроллера, и только там вы можете померить вот эти самые миллисекунды. Более того, даже вот этот endpoint, когда попадает система... Ну, здесь пример приведен для Razer Page, но для API работает практически то же самое, и суть сводится к тому, что вот там, где только пользовательская иконка есть, только там вы сможете проверить время, то есть StopWatch поставить, да, в крайнем случае, который посчитает сколько тиков, там, миллисекунд прошло с момента выполнения. Ни до, ни после расчетов не будет, значит это время будет... Ну, вы просто обманете себя, если будете считать только это время. Более того, это еще не конец. Если положить от запроса до ответа начало и конец, то можно вот в такой вот... Ну, это, наверное, не самая простая форма, да? То есть, когда приходит реквест на API или на MVC, происходит большое количество обработок middleware. И в том числе кастомные обработки, то есть те, которые написаны, собственно, вами или другими пользователями из других наггит-пакетов. То есть э, после этого, когда Middleware работал, начинают работать фильтры, которые тоже тратят время. Начинают авторизации ресурсов, там, локализации еще другой. Фильтр actions и другие. И только на Action Invocation, который последний кубик красненького цвета, только там вы сможете померить. Более того, есть более, наверное, правильный ответ, который вам даст.. Э, Наверное, самый точный ответ. Смотрите, так или иначе, все работает на определенном HTTP сервере. Это может быть Nginx, или это может быть Castrel. Так вот, все сводится к тому, что сам Castrel, например, вот в данном, на данной картинке, он э, логирует время входа и время выхода. Э, если вы включите логирование по полной программе с трейсом, например, то вы видите, что ну, вообще в, принципе, в инфо конфигурации э, выходит ответ о том, что «request finished in столько-то миллисекунд». То есть каждый раз, когда вы делаете запрос, сам Castrail пишет, сколько он обрабатывал время. С точки зрения банальной эрудиции, высчитывать время одного метода на одном сервисе, ну, в общем-то, смысла не имеет. Если у вас единое приложение, один сайт, тогда, возможно, смысл в этом есть, но если у вас микросервисная архитектура и идут кросс-запросы между микросервисами, тогда высчитывать каждый метод ну, особого смысла нету. Зато Castrel вам выдаст наружу информацию о том, сколько в него э, времени, сколько в, в нем находился запрос, если так, конечно, можно выразиться, и сколько времени затратил он на его обработку. То есть все, что было внутри, все вот эти вот middleware, localization, authorization, фильтры, они были внутри. То есть Castrel вход считает и начало это самый более точный вариант и для расчета логирования время выполнения запроса который идет кросс сервисами например это будет оптимальный вариант дальше возможно считать его будет не совсем правильно и удобно и я бы хотел немножко остановиться на логировании смотрите так как вы втыкаете ну, давайте тогда вообще по порядку и сначала. На самом деле daytime и э, stopwatch работают по-разному. Если stopwatch ближе, приближен, <смех>, приближен так сказать, к тикам процессора, ну, грубо говоря, я вот так вот абстрагированно говорю, да, то он считает каждый тик, и он ближе к пайплайну, который может вам более точно выдать информацию о том, какое количество тиков прошло. Если говорить про дейт-тайм, то его лучше не использовать вообще, вообще от слова совсем, потому что он работает немножко по-другому, он не обращается к тикам процессора, он обращается к систем-клок. Это другая структура, и работает она другим образом. Дело в том, что если стоп-вотч считает тики, то есть это более точная информация, то дейтайм э, э, он э, обращается э, к часам системы, но не каждый тик, а тогда, грубо говоря, когда ему это удобно. Да, то есть он может пропускать тики, и от этого точность вычисления будет сильно-сильно падать. Более того, если уж вы используете стоп-вотч, то не доводите его фиксированное, ну, то есть его Кодирование, хардкод, да, до продакшена. Почему? Если у вас микросервисная архитектура, то э, существует вероятность, что у вас один сервис запустится в нескольких инстансах, например, через Kubernetes, и тогда у вас э, Stopwatch, так как он не безопасный, может, ну, конкарнси и выхватить. То есть синхронизацию потеряет э, выполнение запроса, и у вас будут ошибки. Ну, ошибки типа не на один контент для синхронизации. В общем, настоятельно рекомендую не использовать Stop Watch вообще для использования вот этих вот расчетов. Есть такое понятие как бенчмаркинг, это немножко в стороне стоящее, наверное, сказать понятие, да, которое позволяет выяснить, что работает быстрее. Но на продакшне оставлять калькулируемый код производительности. Это ноль эффекта, это только усложнит систему, это только умедлит ее, и это не даст никакой гарантии при использовании стоп Что использовать тогда в мини, как сказать, вместо него? Смотрите, существуют системы логирования и мониторинга, которые в реальном времени записывают данные в текстовые файлы, в кибану, в забекс и там, как он еще называется, так господи, их на самом деле очень много этих систем, которые пишут логи. И каждая запись лога создается с определенным интервалом, то есть там временной интервал, таймстемп так называемый. И этот таймстемп создается в момент создания объекта. Логирование. То есть если вы в каком-то месте напишите «logger.loginfo» и там какую-то строчку проставите, то в этот момент выполнение создастся, этот самый лог, и у него будет таймстемп на, на момент выполнения. Но потом все микросервисы, ой, в смысле, извиняюсь, все э, системы логирования начинают работать. Ну, например, давайте про nlog говорить, да, log4net, nlog, вот такие вот. Лог а форнет они м, оптимизированы на быстродействие, то есть у них есть такое понятие как отложенные вызовы, то есть они копят какую-то информацию, потом бух и все это пухнули там э, в файл, допустим, э, ну что там, в этот в лог файл, да, например, или бросили там в кибану, да, там пачку. Причем это все настраивается очень гибко. И надо сказать, что у меня были такие варианты ответов, когда два сервиса я тестирую, между ними вызовы. Я делал на одном вызов, на другом должен быть получен ответ. И после обработки возврат. И таким образом получалось, что у меня работа второго сервиса начиналась до того, как он получил запрос от первого. Это говорит о том, что система логирования настроена по-разному. Они пытаются не мешать вашему приложению работать. Но, например, в Endlog есть опции, которые позволяют включить то есть не закрывать файл, он всегда открытый, на, чё, на что тратится время, он всегда открытый, и отключение конкуренции в райта, ну то есть запрещает множественного на записи в один и тот же файл. Поэтому это немножко замедлит систему, но при этом ваши логи будут в определенной последовательности. То есть, если вы запустите два приложения, допустим, на локальной машине, два сервиса, между которыми будет идти запрос, и в каждом будет логирование, при условии включенных вот этих операций вы увидите максимально точную картинку того, что из какого сервиса куда идет, и в максимально приближенное к правильной логике к правильному таймлайну так сказать времени в противном случае если вы этого если вы отключите вот эти вот так сказать улучшения производительности для лога или лог извиняюсь, то у вас просто будут некоторые записи ну, в определенной последовательности неверны да то есть это только то как они туда падают в каком промежутке времени ну вот, наверное, что касается стоп Это такая больная тема, и я знаю, что есть некоторые проколы у некоторых людей по этому поводу. Поэтому будьте внимательны, и я настоятельно рекомендую его все-таки вообще не использовать. А для микросервисной архитектуры более современные способы логирования. Ну и напоследок еще скажу, что есть такое понятие, как... Месседжинг, да, то есть есть э, Rabbit, есть Кавка, так вот э, все вот эти месседжи, они работают в принципе одинаково, но у них Разная производительность. Например, RabbitMQ, он работает с Transactional дата поэтому работает достаточно долго, но при этом позволяет э, обеспечивать и выполняемость транзакций. Если говорить про Kafka, то она работает очень быстро. То есть, если говорить по производительности, там до 2 миллионов э, в секунду операций, но они очень маленькие. Там, грубо говоря, k но этот k грубо говоря, это может быть логом со всех систем, таким образом если вы в кавку будете сливать ваши логи, то быстродействие вам как раз гарантирует что ваши логи будут в правильной последовательности, но это тоже один из вариантов использования логирования ну наверное на этом все больше мне пока сказать нечего и забегая вперед, нет не буду забегать вперед, думаю что следующее видео будет очень интересным и оно будет касаться разработки Приложение от начала до конца на ASP.NET Core микросервисе и, например, в Всего доброго, до новых встреч, пишите правильный код.